Многие ждали отдельные ролики по всем сяумишным часам, которые у меня есть. Это те же самые GTS, это Mi Watch, это T-Rex. Хотя T-Rex мы достаточно хорошенько, скажем так, обозрели, да, распаковали. Но я решил собрать это все в одну кучу. Итак, значит, у нас сегодня будет пятеро часов. И давайте сразу оговоримся, что вот, вот в этих всех смарт часах да, у нас есть общее, скажем так. В них во всех есть счетчик калорий, счетчик шагов, счетчик пройденного расстояния, пульсометр, уведомления из приложений, и звонках э, Также есть сменные watch они же циферблаты и встроенный GPS. Во всех них есть. И также во всех них нет у нас чего, нет возможности установить ни SD карту, ни SIM-ку. То есть есть у одних возможность установки SIM, но пока это такие педали, что будь здоров. А, нет никаких встроенных камер здесь, и нет бесконтактной оплаты. Точнее, у одних есть, но только в Китае. Давайте разбираться, что да как. Сравним, скажем так, между собой, и вы уже сами поймете, чего вам надо. Итак, начнем мы с Amazfit BIP. Это мои первые часы от Xiaomi, точнее от Amazfit, да, то есть они как бы пересекаются между собой. И эти часики мне казались прям вот классными, и мне кажется, это одно из лучших бюджетных решений а, фитнес-часов скажем так, да, они тоненькие, они стильные. За время использования, а это два года. Вот, посмотрите, с ними ничего не произошло, они у меня не покоцались, не побились. То есть все шикарно. Немножко олеофобное покрытие ушло. Единственное, что из коробки у меня э, кончился, значит, мой э, ремешок. Он действительно стерся просто в хлам, и мне пришлось заказывать вот за 150 или 100 рублей вот такие вот, значит, э, дв... ну ремешочки. Там несколько было, я вот красный себе взял. Окей. Значит, что по аккумулятору? Со временем они, конечно же, чуть просели за два года, но изначально из коробки они держат ориентировку. 30 дней, 40 примерно, в зависимости от сюжета, как вы их будете использовать. Кто-то там даже в комментах писал, вытягивал 60 дней. Это круто, серьезно. То есть два месяца, скорее всего, просто как часами, да, пользовались. Опять-таки, на вот эти часики будет ссылка в описании на полноценный обзор, спустя определенное время. Здесь мы их, как говорится, просто сравниваем, да. Здесь у нас стоит трансрефлективная матрица. То есть, чем больше света на нее попадает, тем, скажем так, ярче становится та информация, которая отображается на этом экране. Если у нас темно. Там и, собственно, активизируется внутренняя подсветка, которая показывает нам инфу, да? Ну то есть здесь такой сносненький, но за счет этого э, экрана у нас очень хорошая здесь, значит, автономность. Как я уже сказал, ничего, ни звонки нельзя делать. а Возможности кастомизации десктопа здесь тоже нет. То есть здесь только Watch -face. Их ОГРОМНОЕ количество просто напилили. И, собственно, можете поставить любой. Это, кстати, нестандартный стандартный Watch Face у меня здесь стоит. Через э, тоже приложение, по-моему, называется но Watch Face, можете спокойно себе поставить. Сюда любой скачать, это все делается очень легко Есть секундомер, есть таймер Но, здесь очень такая, скажем так, особенность Если ты ставишь таймер или секундомер У тебя попросту эти часы не работают как часы Серьезно, то есть ты включил таймер, все как часами ты ими не пользуешься Пока ты не остановишь их Они будут тебе только тикать секундомер и таймер Это, кстати, в многих часах Xiaomi Почему так сделано? Ну да ладно, то есть вот, вот такой вот минус в целом, это самые долгоиграющие часы от Xiaomi И, в принципе, по соотношению цена-качество Они классные! Тоненькие, стильные, элегантные Есть разные цвета, собственно, и девушкам и парням это все дело зайдет, И для спорта очень даже ничегошные такие они Кто-то говорил, что, блин, они боятся воды и тому подобное Ребят, я даже в них в баню ходил! Вот серьезно, И у меня они спокойно, как скажем так, выжили До сих пор работают! У кого-то там экраны отклеивались, это, скорее всего, процент брака Но я считаю, что вот эти часики за 3,5, кто-то там по скидкам из 2,5 тысячи их находил это топ за свои бабки, по любасу! Далее часики GTS это те самые часы, на которые вы ждали Обзор, но я собрать решил все это до кучи и показать вам, скажем так, разницу между всеми часами. Да, посмотрите, они вот многих кличили бипами вторыми, но бип вторые, скорее всего, скоро выйдут. Да, вот так вот они выглядят. И посмотрите, какой у них экран. То есть здесь уже не транс здесь у нас а, амалетовская, значит, матрица. И вот я вам что хочу сказать. Многие писали, что они притормаживают. Ну что вы хотите? Вы хотите, как в мивочах, да, о которых мы чуточку попозже поговорим. да? Здесь нормальный а, экран. А, он очень хорошо виден на солнце. То есть, я не знаю, кто-то говорит, что, ой, блин, все-таки рефлективка будет лучше. Возможно, но я никаких вообще косяков не увидел на этой матрице. То есть часы работают ориентировочно 14-18 часов, если мы не включаем режим Always On Display. Если вы его врубите, ребята, у вас э про просто акуму летит за 4 дня. Это просто пипец, он высаживает Я думал, это такая прикольная функция, но они работают тогда примерно как те же самые стратосы И вот у стратосов это 4 дня потолок просто, да, то есть работы без Always On Display Здесь, там его нет, Always On Display И, собственно, они работают 5-4 дня Если не включая, 18 дней, я думаю, можно из них выжить. Экран, как вы уже поняли, он здесь намного сочнее, ярче, красивше, да, то есть ну прям классный И самое офигенное отличие от многих этих часов, это кастомизация Watch Face'ов То есть вы можете спокойно здесь выставить калории, с ЧСВ можешь выставить, да, батарею показывать, да, количество шагов, то есть температуру. Э все что угодно вы можете. Управление музыкой, да, будильник. То есть, у вас возможность есть а, управление десктопом, уведомления, ваша физическая активность, там, пульс, там, подобное, погода тут. А там, короче, влажность относительная. То есть, здесь можно реально кастомизировать Watch Face. Можете выбирать, скажем так, несколько их и можете из приложения тоже, скажем так, закачивать. Да, то есть, здесь уже, я считаю, лучше сделано, чем вот во всех часах, которые лежат на столе, именно рабочие столы. То есть не так, что вот как здесь ты просто можешь их местами поменять. Нет, здесь ты можешь на рабочем столе поставить то, что тебе нужно, и это я считаю классно. Также в этих часах есть барометр, как и в бипах, но эти часики могут считать грибки, если ты пловец, тебе это дело зайдет. Я забыл совсем сказать, когда рассказывал про бипы, показать, скажем так, вам зарядную станцию, да, то есть в принципе она громоздкая, пипец, посмотрите какая она. В GTS, когда вот, пожалуйста, она маленькая, компактная, она не занимает места, но здесь она все равно будет вот, посмотрите, не держится, да, то здесь. Вы можете вращать как прощой, они никуда не уйдут Но! В принципе, может быть это излишняя фиксация, но... Она есть. И посмотрите в бипах, какие небольшие То есть для людей, как вот, например, э, я с гастролями, да, либо вы там с командировками. Вот я, например, когда еду симфонически на оркестр, э, с оркестром на гастроли, я вот эти часы брал. И я даже не знал, что такое зарядка. И реально, мы больше 40 дней не путешествуем, а эти часики мне спокойно гастроли выдерживали. С этими же, скорее всего, придется брать, потому что 20-18 дней э, значит, в режиме э, использования они будут у меня работать. Но, вот, Магнит, возможно, кому-то окей, но мне кажется, магнитик здесь послабее будет. Но это опять же вкусовщина. Также в этих часах есть управление музыкой, но оно здесь не с самих часов, а лишь по подключению по Bluetooth к смартфону. То есть, в сами часы вы ничего не сможете закачать и подключить там какие-то, не знаю, наушники, как это реализовано в тех же самых стратосах. Здесь есть своя память, здесь ее нет, здесь watchface зато куча. То есть, ты можешь заливать, обзалейся себе, да. А, но есть еще. Еще один момент, который я уже говорил в бипах, да, то есть э, возможности многозадачности здесь нет. То есть опять-таки, сколько ты включаешь таймер, либо секундомер, все, часами ты не можешь пользоваться, то есть встроенной памяти нет, часами не можешь пользоваться, NFC нет, забудьте, то есть, ну как бы это чуть улучшенная версия бипов, да, но только стоит они не 8609 тысяч. Стоит и переплачивать, решайте сами, но то есть они такие симпатевые. Далее идут э, часики примерно в той же самой ценовой категории Это т rexы так называемые и, Скорее всего, вы видели э, распаковку да, и краш тесты этих самых часиков Они, в принципе, прошли этот краш-тест и нормально И это, по сути дела, вот то же самое внутри, что и GTS По сути дела, то есть, немножко другая, скажем так, оболочка внутри Но все те же минусы, которые я вам назвал, они и здесь есть То есть, я не понимаю блогеров, которые облизывают и обсасывают вот эти эти часы засирают тирексе то есть как бы здесь такой же хороший сочный экран да здесь немного не Watch ботфейсов но это только они как говорится появились я думаю в дальнейшем как это было с теми же бипами все это дело накидают сюда и будет огромное количество этих ботфейсов да то есть я выхожу вот сейчас с этими они визуально очень похожи на g да я видел, что кто-то ванил насчет выпирающего, значит, пульсометра. Ребят, я вам хочу показать, вот опять-таки, те, кто обсасывает вот эти смарт часы да, мивоч. Вот скажите, пожалуйста, где больше выпирает, а? Или, или вот здесь все таки да, будет выпирать? Да точно так же выпирает и как на GTS'ах! Вот серьезно я не понимаю вот этих блогеров, которые говорят, что Ой, GTS прям супер-пупер офигенные часы, а вот эта херня! Бля, они одинаково стоят, у них одинаково сочный экран у них, Да, у этих не, есть кастомизация рабочих столов, у этих нет Да, здесь нет eSIM, так и здесь мне нет e sim то есть получается Здесь нет многозадачности, и здесь нет многозадачности. Здесь нет сим-карты, и здесь нет сим-карты. Здесь невозможно платить NFC, и здесь невозможно платить NFC. Ты Че! Здесь, блин, даже вот вот, вот серьезно, насколько одинаково все, что даже э, зарядка одинаковая, подходит. Вот один в один. То есть просто немножко внутри отличается ОС, то есть оболочка, да, ось вот здесь. И они визуально отличаются. То есть эти более плотные. Здесь чуть больше держит аккумулятор. То есть побольше, чем этих. Ну и посмотрите на них, да. И они более бронированы. Я бы вот так как швырял, вот эти, да, стирал, там пинал по камням и швырял в лужи. Вот с этими, мне кажется, было бы четко похуже. И здесь и здесь. Везде во всех смарт-часах Xiaomi установлено горело глаз третьего поколения. Поэтому, еще раз повторяюсь, ребята, я не понимаю мнения относительно вот этих часов, когда мне говорят, что ну вот GTS все-таки же лучше, чем Терекс, Чем? Все те же косяки, что здесь вы можете перечислить, они есть и здесь. Я уже об этом сказал ранее. То есть, в принципе, вы выбираете только внешку вот здесь. И немного, скажем так, различий. Тут -то того же таймера опять же, говорю, включил таймер, все, часы забудьте, да? То есть, ну, здесь, блин, чуть дольше они работают. Все вот эти часы, они... Все, вот вам будет открытие. Едешь за рулем. Помнишь, мы ехали из Югов. Я, сидя за рулем, проехал полторы тысячи километров, и я прошел 15 тысяч шагов. Сидя. сидя за рулем. И все они считают, все они с воздуха считают, все они с туалетной бумаги считают. Поэтому это не медицинские, скажем так, устройства, да, то есть они все будут иметь погрешность. Поэтому все эти спортивные вот эти фишечки, да, на ну, такое себе дело, да. Отличаются только лишь они стратусы, они чуть на голову выше, но там тоже свои минусы есть. И давайте, собственно, перейдем к стратосам. Стратосы, естественно, они подороже будут, они от 10 тысяч, если вам повезет, да, там, там 9,5 до 12-13 тысяч, я видел разлет цен, ну то есть, в принципе, я-то их покупал дороже, сейчас они чуть подешевле. Здесь та же самая тр трансрефлективная матрица, что и в бипах, да, то есть экран здесь похуже, и, понятное дело, он, э, если бы стоял здесь какой-нибудь амулет, они бы, блин, просто улетали бы за сутки, за двое. У них максимальная автономность 5 дней, 4, 5 это максималка высадки. 7 дней, возможно, вы вытянете, если вы просто как часами ими будете пользоваться. Но, отличие вот от этих смарт-часов, у стратосов есть своя память, пом 4 гига, если я не ошибаюсь, есть памяти свои, куда вы можете залить треки какие-то, подключить сюда спокойно Bluetooth наушники и без смартфона пойти на пробежку бегая там считая пульс все дела и слушать музыку отсюда плюс это единственные часы среди тех что на столе которые можно подключить на грудный датчик для более точной скажем так вы, высчита данных вашего пульса все в принципе точно так же они и по воздуху да там меряют и тому подобное watch faces. здесь их просто валом и их можно как эпкашки заливать через usb там можно скачивать на счет usb сюда в принципе можно заливать различные опять же всякие виджеты и тому подобное я подробно рассказывал, будет ссылка в описании под этим видео. Сравнение, кстати, с бипами и более прям точный, скажем так, обзор вот этих часов. Отличие, вот я вам говорю, что вот это самые такие. Они более качественные, из более качественного материала сделаны. Эти часы, кстати, как и эти, ими можно пользоваться, не прикасаясь к сенсору. То есть клавишами вы можете наруливать, не прикасаясь к экрану. Это дико удобно, когда если у вас руки мокрые, грязные, потные и тому подобное, вы можете вот здесь на корпусными клавишами все это дело наруливать с gts шиш не получится или бипы тоже не получится то есть только стратосы и тирексы с ними можно спокойно физическими клавишами здесь спокойно ну наруливать на, на движение по меню и опять таки здесь отличие здесь своя ось у них стоит и здесь есть многозадачность вуаля! то есть ты можешь поставить таймер поставить секундомер свернуть нафиг и пользоваться как часами ни в одних из этих этого нет то есть если ты врубаешь таймер все забудь это не часы это сука таймер а здесь реально как смарт часы включаешь то камер бам свернул дальше можешь что-то делать и я считаю что вот этим часам вот вот вот они бы были бы идеальными если у них был бы не трансрефлективный экран на данный момент да возможно там стартос 3 имеют хотя я сомневаюсь да вот этот подбородок немножко вот калит ну это ладно фиг бы с ним здесь скажем так датчики освещенности и тому подобное находится и имба автономность ну серьезно и вот эти 4 дня конечно это много больше чем apple Watch Там вот это все да один или два дня там они максимум работают эти датчики и отработаю спокойно. Но когда ты поедешь, скажем так, на гастроли, ты, ты может не поедешь, а я поеду, то тебе придется с собой брать вот эту самую зарядку Она тоже не особо компактная, зато смотрите, как она офигенно держит в отличии от магнитных Я могу вращать как угодно, это действительно хорошо Вот это я считаю классно! Кто-то говорит, магнитное лучше, ради бога, как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные Но мне кажется, вот такое прочное крепление намного лучше Почему? Потому что в той же самой поездки где-то ты их поспокойно сюда уместил, подключил к и кинул в рюкзаке, в сумке где-то, если вот эти смарт-часы будут вот так, как я вам сказал, да, использоваться, то в рюкзаке все, они улетят. Эти, хоть три сеп, три я еще раз повторяю, здесь это лучше. То есть, они видать, знали, что 4-5 дней э -э, работы, значит, нужно все-таки хорошенько крепить, потому что в поездке ты будешь все это дело, скажем так, заряжать. Ну и погнали последние смарт-часики Mi Watch. 200 баксов я отдал за эти часы. И прям пожалел, серьезно. Я вам категорически не советую покупать эти часы на данный момент, то есть на момент выпуска этого ролика. Сейчас я вам объясню почему. Здесь из коробки будет работать самый минимум По одной простой причине, что данные часики ориентированы на китайский рынок И здесь даже будет, посмотрите, да, китайский язык Здесь ни слова не будет по-русски и по -англи... Нет, по-английски можно, но только если вы переводите свой смартфон на английский Если вы возвращаете на русский, у вас, как говорится, пау. добрый день, китайский да? То есть э, они иногда подлагивают Тот, кто вам скажет, что, блин, они не лагучи, и есть у них есть у у них лагучка и они все равно бывает иногда подтормаживают а, здесь нет возможности платить NFC то есть заявлено... Понятное дело! Сейчас глобалки нет, и это возможность только для китайского рынка, да? Здесь нет возможности в, в, засунуть сюда какую-то сим-карту а, Здесь есть e-SIM. В РФ это еще очень слабо развито Прям вообще никак, да? То есть, по-моему, Теле 2 там или кто там делает Здесь это дело завести, да и, блин, идти с китайским языком в отдел Теле 2 Прикиньте, вы приходите в офис и говорите Здравствуйте! А, а вот можете поставить, он говорит, о, -о психу пау, я не понимать. То есть тут просто писец иероглифы, и вам вряд ли кто-то что-то сделает. Приходят уведомления. он вот смотрите мне, где посылка, все, то есть э, отображается уведомляхи на русском языке почему-то. Да, но то есть самого русского языка нет. Это говорит нам о том, что здесь глобалка гл отсутствует, и это только под китайский рынок. Ответить вы можете на сообщения какие-то там, да, в мессенджерах, но только на китайском, опять же. Либо, если вы перевели на английский, на английском. Русские клавиатуры, кто-то там закачивал, мне ничего не вышло. Далее, есть свои 8 гигабайт, э, значит, под медиа данные. Сюда можно залить какую-то музыку. Можно. Можно, но потом. Сейчас нет, потому что, опять-таки, это не глобалка. И выходит так, что здесь вот из всех фишек это классно сделано. А, можно звонить? Звонить да, можно, но только по Есть им, e естественно, я не, не смог все это дело сделать. А, по Bluetooth подключив к смартфону. В принципе, клево. За рулем едешь, можешь ответить, там, ну, тоже такой себе динамик здесь слабенький. Хороший, сочный экран. Автономности у них два дня, но это предел. Все, то есть максимум два дня. Если вы будете хорошо их юзать, день. Короче, те же самые Apple Watch, но только для, а, значит, бомжей. Хотя какой нафиг, блин, 200 баксов это нормально. за 200 долларов. Можешь сейчас мивочку купить, ой, Mi Watch это, Apple Watch, да, которые локали... то есть они глобально для глобального рынка делается. Здесь все-таки нет. А, обозревать их смысла не вижу. То есть когда уже появится какая-то прошивка, я уже покажу все фишки и возможности, которые будут в конце концов работать. Сейчас же это просто красивенький с AMOLED дисплеем кирпичик, да, ну и то есть забыл показать, да, то есть здесь еще есть вот заряд, опять таки, о, магнитная, вот о чем я говорю, то есть она все равно, но слабенько держится в стратосах и в бипах мне больше нравится это, вот так вот они. Мне не нравится еще то, что они на руке сидят, ну посмотрите, блин, они выпирают. Прям хорошенько у них вот пульсометр здесь на руке торчит. Еще раз говорю: что когда говорят: вот Кирекс так слишком сильно выпирает пульсометр, бляха-муха, взгляньте, насколько сильно выпирает он в мивоч. И тогда все вопросы отпадут, да? То есть я опять же не понимаю вот эти вот предвзятые отношения к э, Xiaomi. К, к, к... Ладно, это все вкусовщина. В общем, сейчас их хейтить смысла вообще нет никакого, потому что нужно ждать глобалку, как обещали Xiaomi в апреле, выкатят глобалку. Возможно, их можно будет прошить, и все это дело заработает. Пока! Пока это просто красивенький кирпичик от Xiaomi, который вы будете на руках носить И смотреть время Да, кстати, до 15% когда они разряжаются э, Они про показывают только время, да То есть они переходят в режим просто тупо часов А при 5% они вообще уходят в шатдаун такой И только время показывают, невозможно ничего, скажем так, э, сделать в этих часах Но опять же, два дня э, автономности Watch Face, их там просто шуба-дуба, валом Но эти бы часы я сейчас не рекомендовал покупать, да в принципе подумаю потом, скажем так. Пока вот эти часы визуально как-то менее нравятся. Мне вот, я же говорю еще раз, вот Тирексы, я с ними как ходил, так и буду ходить. Независимо от того, что кто бы там, что мне не писал. Я помню, мне прям подписчики, что-то очень яро в один день, как начали лупить. Я говорю, ребят, откройте глаза, да посмотрите, сами сравните. Вы где-то что-то услышали, где-то что-то увидели, а у самих, как говорится, нету, да, свое мнение. Я, я, я удивляюсь и поражаюсь, что постоянно зрителю нужен какой-то лидер мнения. Возьмите информацию там Тут сопоставьте, посмотрите, прикиньте, почему всегда кто-то, услышав кого-то, начинает сразу бежать и доказывать, допустим, мне, либо еще какому-то блогеру. Вы не мне доказывайте, мне вообще плевать, у меня есть все то, что я это покупал. Вы хотите выбрать, поэтому выбирайте то, что вам понравилось. Да, допустим, вот то, что я сегодня вам показал. Опять-таки, напоминаю, если вы хотите более точно увидеть относительно тех же бипов и стратосов, я, собственно, скинул ссылку на видосики с ними. С более, скажем так, подробным э, обзором. Как-то так. Вот, вот серьезно, из того, что вот я вам показал, стратосы, ну, GTS, окей. Okay, вот вот, вот так. Я имею в виду за свою цену топ. Эти прикольные, но было бы классно, если по они рублей 5-6 стоили. GTS, -ки, имею в виду. В принципе, большинство функций выполняет и тот же самый Mi Band 4. Серьезно. Как-то так. Что думаешь ты относительно данных часиков? Пиши в комментариях под этим видео. Пока! Раз, два, три, четыре. Пятеро, а. Слушай, Любые выбирай. Я вот а Ты вечно выбираешь только то, что. Вот я выбрал, тебе надо. Arada, да. А Выбирай а Тирекса, иди отсюда. Кирек, иди отсюда. Я задавай да, ну, туда-то тогда, друг, давай, давай ехать все. Я испад не задаруется. И ты уже не терекция, а? Нет. Ага, я тебе создал не взялся. И нет.